Иван Житков, актер российского кино, известен по ролям в военных фильмах и мелодрамах. Будучи артистом-табакерки МХТ, получал похвалы от самого маэстра Олега Табакова, который считал его одним из самых перспективных молодых исполнителей. Иван Житков родился 28 августа 1983 года в Свердловске, ныне Екатеринбург. Мальчик учился в простой школе и ни о театре, ни о кино не мечтал. В девятилетнем возрасте он с семьей переехал в Калининград. В городе на берегу Балтийского моря Иван с родными пробыл шесть лет. Драматических кружков и театральных студий в юности он не посещал. Да и связей в артистической среде у его семьи не было. После распада СССР родители занимались бизнесом. В планах Житкова после окончания школы было поступление в Уральский политехнический институт. Однако все изменил счастливый случай. Подростка с симпатичной внешностью пригласили сняться в рекламном ролике компьютерного магазина. А когда пришло время определяться, отец Вани вспомнил об этом обстоятельстве и порекомендовал сыну попробовать свои силы на театральном поприще. Так со случайной роли в маленькой рекламе началась творческая биография Ивана Житкова. По окончании школы в 2000 году молодой человек рискнул и поехал покорять столицу. Правда, перед этим он пошел на подготовительные курсы. Без труда поступил в школу студиум МХАТ. Юноша из Свердловска сумел обойти многих конкурентов, хотя конкурс в то время был огромным. Во время учебы Иван Житков считался одним из самых успешных и подающих надежды студентов. В 23 года Иван познакомился с Екатериной Семеновой, которая служила в том же театре, что и он. Женщине на тот момент было 36, однако, несмотря на разницу в возрасте, в 13 лет, она смогла очаровать молодого кавалера. Житков, как он сам признался, влюбился практически сразу. Семенова показалась ему безумно харизматичной и интересной. С будущей женой Татьяной Арнгольдс артист случайно встретился у друзей. Татьяна уже была известной актрисой, а Иван – восходящей звездой российского кинематографа. Познакомившись, они с удивлением обнаружили, что в течение трех лет жили по соседству. Общежития театральных училищ располагались практически рядом. В конце 2008 года Житков и Арнтгольц сыграли скромную свадьбу, а в сентябре 2009 у них появилась дочь Маша. Казалось бы, семья счастлива, а совместные фильмы знаменитостей являются подтверждением этому. Но в начале 2014-го супруги расстались, пара расторгла брак. Развод стал явной неожиданностью для многих. Они постарались, чтобы вокруг этого события было как можно меньше шумихи. Надо сказать, что личная жизнь Житкова никогда не занимала первые страницы желтых таблоидов. Расстались бывшие супруги друзьями, при этом Иван не отказался от отцовских обязательств. Позже Житков назвал причину развода, некогда сильные чувства попросту изжили себя, ведь у всего есть срок годности. Тем не менее он признался, что до сих пор любит Татьяну, как человека и мать своего ребенка. После завершения бракоразводного процесса, как писали многие СМИ, актер снова сблизился с Екатериной Семеновой. Но роман продолжался недолго. Также ему приписывали отношения с Евгенией Лозой. В марте 2015 года Иван представил общественности свою новую любовь избранницей стала Лилия Соловьева. С 23-летней студенткой актер познакомился, осваивая сеть Перископ. Вскоре виртуальное общение переросло в романтический союз. После развода Житков кардинально пересмотрел свои взгляды на отношения, брак и семью. В его жизни стали господствовать другие приоритеты. Поэтому он не спешил делать предложение руки и сердца Лилии. Несмотря на то, что Соловьева так и не стала официально второй женой, влюбленным все же удалось создать полноценную ячейку общества. В 2017 у них родился сын Степан. Однако семейная идиллия длилась недолго. В 2018 году Лилия призналась, что их пары больше нет. По словам девушки, в жизни бывают и такие печальные моменты, но она благодарна избраннику за сына. Многие поклонники связали новость о расставании пары с неостывшими чувствами к Татьяне Арндгольц которая сейчас состоит в отношениях с Марком Богатыревым. Тем не менее, уже спустя месяц после бурного выяснения отношений Иван и Лилия решили начать все сначала. Соловьева с ребенком переехала в апартаменты жилого комплекса «Сердце столицы», который недавно приобрел актер. Квартира находится на 84-м этаже, из окон открывается живописный вид на город и Москву-реку. Этот серьезный шаг не принес положительного результата. Женщина все же решила уйти от артиста. Жилье Иван выбрал не случайно, недалеко живет Татьяна Арнтгольд с дочерью Машей. Отец часто забирает девочку на семейные походы в кафе и рестораны. В 2019 году Иван поделился романтичным фото в своем инстаграме. На снимке он сидит в ресторане за бокалом вина и держит женскую руку в своей. Лица спутницы не видно, но подписчики выяснили по маникюру и часам, что это модель Анастасия Юрченко. К тому же Житков подписан на ее аккаунт и неоднократно лайкал фото. Актер активно занимается спортом и фактически ведет некую битву за здоровье. Глядя на Ивана, который имеет стройную и подтянутую фигуру, при росте 180 сантиметров его вес составляет 76 килограммов. Сложно поверить, что у него когда-то были проблемы с лишним весом. Однако после 25 лет Житков начал расплываться. Он не смог справиться с изменениями в обмене веществ, много ел и пил. Стали накапливаться лишние килограммы. Годам к 28 пришло осознание необходимости перемен. Иван сразу же обозначил своего главного врага – алкоголь. Выпивка часто становилась преградой на пути к здоровому образу жизни. С табаком за в прошлом курильщик распрощался еще в 2006 году. Кроме того, артист перестал употреблять мясо. Своими успехами в спорте актер часто делится в Инстаграме, публикуя новые фото. На личной страничке также много снимков из семейного архива и со съемочных площадок. Еще до окончания учебы в школе-студии МХАТ, в 2004 году, на молодого артиста обратил внимание Олег Табаков. Познакомившись с Житковым ближе, он вскоре взял его в знаменитую табакерку и даже считал одним из самых талантливых начинающих актеров, часто сравнивая его с Сергеем Безруковым. На сцене табакерки состоялся театральный дебют, Житков блестяще сыграл Петра в спектакле «Последнее». После удачной работы Табаков пригласил Ивана в МхТ имени Чехова на роль Дмитрия в спектакле Ю. Затем последовало участие в воскресенье Супер, Белокси Блюзя, Затоваренной Бучкатаре и Белой Гвардии. За последнюю роль Житков получил первую награду на фестивале Московские дебюты. В 2007 году Иван Житков ради съемок в кино покинул театр. С тех пор он периодически участвует в антрепризных спектаклях, но возвращаться в репертуарный театр не планирует. Среди работ, в которых позднее появлялся актер, числится спектакль «Не будете спящую собаку», «Пять вечеров», «Территория любви» и другие. После ухода из табакерки у Ивана остались теплые дружеские отношения с Олегом Табаковым. Мэтр не скрывал, что сожалеет о решении молодого актера, но расставание было хорошим. В 2018 году исполнитель много гастролировал с антрепризой. Своим любимым спектаклем он называет постановку «Однажды-дважды», в которой играет вместе с Глафирой Тархановой. В основу сюжета легла пьеса Александра Гельмана «Скамейка». На сцене Иван воссоздает подловатый образ Альфонса, тогда как его партнерша предстает обманутой женщиной, которая отчаянно борется за собственное счастье. Еще студентом МХАТа Житков сыграл первую роль в кино. Его дебютной лентой стала мелодрама в созвездии быка режиссера Петра Тодоровского. К сожалению, несмотря на восторженные отзывы кинокритиков, фильм не был оценен по достоинству. Вскоре Иван сыграл Макса Ванюхина в многосерийной драме «Дети Ванюхина». Житков снимался в звездной компании Алексея Серебрякова, Алены Бабенко и Олега Корчикова. Успехом пользовалась работа артиста в популярном проекте «Солдаты», где он появился в четвертом и пятом сезонах. С 2008 года Житкова начали приглашать в яркие популярные киноленты. Такими звездными фильмами стали «Многосерийная картина «Грозовые ворота», «Приключенческая лента-сеть», «Мелодрама «Нулевой километр», Комедийный фильм «Улыбка Бога» или «Чисто одесская история». Фильм «Грозовые ворота» – одна из главных работ в фильмографии Ивана Житкова. В этой картине артист блестяще сыграл роль рядового Константина Ветрова. Зрители оценили актерское мастерство исполнителя, заявив, что позитивный герой, который стал символом борьбы российских солдат в Чечне, это лучший его персонаж. За роль в картине «Грозовые ворота» Иван Житков был награжден медалью Министерства обороны России за объединение боевого содружества. Представители руководства военного ведомства в СМИ не раз отмечали, что подобные фильмы способны воспитать в солдатах дух борьбы за свою землю, а также изменить восприятие общественностью чеченских военных компаний. В 2010-2011 годах Житков продолжил восхождение к вершине российского кино, а сериалы с его участием стали популярными среди телезрителей. В большинстве своем это мелодраматические роли. Например, в картине «Судьбы» загадочная «Завтра Иван» сыграл солдата, который воевал в Чечне и был захвачен в плен. Вернувшись домой через шесть лет, он встречает свою первую школьную любовь. А в сериале «Пусть говорят» Житкову досталась роль завидного жениха Миши Шаповала, за которого борются две подруги. В 2012 году вышла популярная мелодрама «Ночная фиалка», которая стала еще одной показательной работой Житкова. Зрители также были восхищены игрой актрисы Натальи Рудовой, исполнившей главную роль в киноленте. Вскоре репертуар артиста пополнился сериалами «Подари мне воскресенье», читай «Ради любви», «Отпечаток любви», в каждом из которых Иван раскрывал новые грани в образе мелодраматического героя. 2016 год выдался напряженным в творческой карьере исполнителя. Актер участвовал в съемках семи проектов, в большинстве из которых появился в главных ролях. Прежде всего, это фильмы «Беги!», «Экспресс-командировка», «Моя революция, чужое счастье», где также снялся Евгений Пронин. В мелодраме «Я никогда не плачу» Житков предстает в положительном амплуа героя Артема, который помогает справиться с жизненными трудностями Тини. За 2017 год Житков порадовал поклонников двумя проектами, в каждом из которых предстал в главной роли. В мелодраме «Две жены» сыграл типичного неудачника, которого слепо любит супруга Настя. Но однажды ситуация меняется, Кости становится владельцем многомиллионного состояния. Неожиданно на горизонте появляется бывшая пассия героя Марина. Второй фильм «Детектив. Ночь после выпуска» подарил Житкову возможность попробовать себя в отрицательном амплуа. Артист исполнил роль Михаила, убийцы девушки-выпускницы. В 2018 году завершились съемки картины «Табу», в которой также снялся Иван. В 2019 году на экраны вышел сериал «Никогда не говори никогда», в котором Житков сыграл главную роль. Картина рассказывает о становлении исполнительницы эстрадных песен в суровые 90-е. В 2019 году Иван как молодой отец посетил шоу «Папки». Оно выходит на YouTube-канале Дмитрия Шепелева. В сентябре Иван стал гостем программы «Судьба человека». В откровенном интервью Борису Корчевникову актер осветил подробности своей личной жизни. Назвал причины, по которым так и не женился на Екатерине Семеновой, и рассказал, как попал в картину Тодоровского в «Созвездии быка».